Всем привет, сегодня мы будем распаковывать посылки. У нас еще вот такие две посылки от Алиэкспресса. Давайте начнем с маленького. Мы сейчас его откроем. Ребята, у нас идет в комплекте вот такой микрофон. И второй подарок. Ладно, открой. У нас где-то вот такой микрофон с проводами. Этот подлинный... Провод вот. Давайте сейчас мы будем его тестировать, Для этого мы берем телефон. И вставляем в эту дырку. И заходим в приложение звукозапись. И теперь тестируем Заец Микрофон слышится отлично, чем без микрофона. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и жмите на колокольчик.